Здравствуйте, добрый день. По названию ролика вы сразу все поняли. <звуки> О, почему меня не было? Я вообще разъяснять не буду. Я не хочу. Мне лень. Абсолютно лень. Я очень ленивый человек. Да. Именно поэтому... Я сейчас... <звуки> Итак, в uh, зоне ролика, если вы еще раз прочитаете, то uh, я хотел вам показать, как в моде Tech Ганс. Это тот мод, на который я раньше делал обзор Ой, нет, вот он, Это тот мод, на который я раньше делал обзор И я не рассказал, как перезаряжать реактивный ранец. Потому что, как выяснилось, много людей не умеют этого делать. А, у нас есть несколько видов францев здесь. А, сейчас их прям все вытащу. А, так, нам нужен режим выживания. Первый ранец, даже ранец, это лайнер... Э, вот, поняли, да? Как он? Меня обстреливают? А, да, кстати, это же видео 31-го. Октября. Зомби с пушками, это самое крутое, что могло нам сейчас встретиться. Короче, э, он называется... Планер – это типа вы, если любите делать прыжок веры, то вот вы сейчас я от зомби оббегаю, мешайте мне убегать от зомби. Это вот вы типа прыгаете, нажимаете на Shift и вы э, плавно опускаетесь. Его перезаряжать не надо, он у вас бесконечный. Дальше у нас идет прыжковый ранец. Как выяснилось, он заряжается не от баллонов. Типа... Вот. Типа вы высоко прыгаете. Надо сейчас посмотреть, что ему надо. Для... Зарядки. Для перезарядки. Что-то явно из патронов. А что именно? Я даже и не знаю точно не это что у него вообще пишется высота падения урон от падения Заправ... заправляется баллон баллон со сжатым воздухом это сейчас найдем баллон с сжатым воздухом. А, биобак, биобак, топливный бак, баллон с сжатым воздухом. Вот, он. вот типа. У вас когда истратится весь а, запас этого, даже, ну хотя здесь написано то, что это ранец, вот кислородный. Что? Кислородные байки. Это кислородные байки, это не ранец. Ну ладно, хотя бы вы тоже узнали, как его можно перезаряжать. И вот так вот. Просто прыгайте. Ничего удивительного. Идем. Идем дальше дальше у нас идет а... а вот прыжков это прыжковая разница у нас дальше идет кислородный бак кислородные баки а... кислородные баки это же типа чтобы дышать а ну он вам не пригодится, если вы там, не знаю, под воду не будете опускаться. И у нас следующий идет вот обычный летательный ранец. Он тоже может э, вот так вот э, мягко приземляться, как э, планер. Ну вот вы типа вот тоже вот летаете, летаете. И у вас в один момент закончился вот, э, вот этот вот э, процент. Зарядки. У меня есть тут как раз таки ранец с нулевым процентом. Вот. Если вы начнете летать, он у вас через какое-то время перезарядится. Довольно таки удобно сделали разработчики, то что не надо снимать этот ранец, идти к верстаку. Э типа перетаскивать ранец. И топливный бак верстак и получать уже заправленный ранец это очень удобно но вот это вот не обращайте внимание это я баланс с модом край фишган возможно на нем я сделаю обзор цените мой мотоцикл крутой правда я шипованный даже теперь мне не страшно ездить по О май гад, посмотрите, мы на отличном топливе ездим. Кстати, так можно и по этот, потратить свой ой, ранец. Короче, следующее моё заявление. Ждите обзор на край Guns, ой, фиш. Кого? Секунду. Чего Крайфиш гад? Мистер Крайфиш Вехикал Мод Ах. Короче, обзор мода на Мистер Крайфиш ве Веха... Ве кого? Вехикал Мод Простите за мой английский что ж, на этом я заканчиваю. Просто небольшой такой тутуриал, как перезарядить ранец, ранцы, кислородные баки, планер. Ой, планер это вообще не надо перезаряжать. Короче, автор этого видео Мне так неохота говорить свое имя. Мне даже неудобно типа, представляться видео своим именем. Короче, на связи был Влад, всем спасибо за просмотр, оцените этот ролик лайком, можете даже его не оценивать, можете поставить даже дизлайк за то, что я постоянно и долго отсутствую, всем спасибо за просмотр, всем пока.